Знай своих врагов в лицо. Для того, чтобы мы имели победу на духовном фронте, нам нужно знать своих врагов в лицо. В Библии мы можем встретить несколько врагов христианина. Мы будем идти по нарастающей, поэтому будьте внимательны. Первый наш враг или первый враг христианина – это его родственники. И враги человеку домашние его. Здесь нам обязательно нужно рассмотреть контекст, потому что мы можем прийти к неправильным выводам.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 тот не достоин меня». И здесь я хочу обратить ваше внимание на последнем 38-м стихе. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Это призвание, это видение, это цель, это мировоззрение. Когда человек становится христианином, он уберет этот принцип жизни. Он несет крест и следует за Христом. Теперь давайте откроем толковые слова Рушакова и прочитаем, что написано о врагах. «Враг» Человек, борющийся за иные противоположные интересы. Противник. Ненавидящий что-нибудь, чувствующий отвращение к чему-нибудь. И здесь у меня на самом деле есть очень много примеров. В нашей церкви практически в каждой семье есть неверующие люди. Члены семьи. И представьте себе, насколько тяжело верующие. Да я думаю, что и из некоторых из вас находятся в таком же положении. В конце концов вопрос состоит в следующем. Сможем ли мы, как христиане, служить Христу эффективно? когда в семье есть два совершенно разных мировоззрения и разные цели, ужиться вместе в таком случае будет практически невозможно. Безусловно, врагов нужно любить, но Иисус сказал, «Кто любит родителей больше, нежели меня, не достоин меня». Иисус требовал полного посвящения, поэтому здесь нужно искать решение в молитве и, наверное, в постах перед Богом. Моим родителям, когда они уверовали во Христа, пришлось уйти из дома. Такие были натянутые взаимоотношения. Поэтому дьявол будет использовать абсолютно всех для того, чтобы разрушить наше новое мировоззрение, нашу новую цель, наше новое видение нашей жизни. Собственно, сейчас мы переходим к следующему врагу. Это дьявол. Враг христианина номер два – это дьявол. Матфея 13 глава, 36 стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, все еще добрые семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевел сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангела. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев» ища кого поглотить, противостоять ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Наш враг – дьявол. Для нас, я думаю, что это очевидно. Единственное оружие, которое способно победить дьявола – это вера. Но здесь мы должны быть внимательны. Приведу в пример одну интересную цитату. «Если бы сатана всегда являлся бы в образе рыкающего льва, то он мог бы заинтересовать только африканского охотника. Дьявол очень хорошо маскируется, да и вряд ли любой убийца скажет, что он пришел ради того, чтобы убить. Это не в характере дьявола. Дьявол не скажет, твой враг пришел, я здесь. Маскировка. Это делает сатану опасным врагом. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас, Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковы выложи апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей их правды. Но конец их будет по делам их. Чтобы не подпасть под обольщение или обман дьявола, а дьявол зачастую носит свои удары посредством лукавства и обмана, нам нужно пребывать в Слове Божьем. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Дьявол на самом деле легко победить, нужна просто твердая вера. Но вот следующего врага нужно знать на все сто процентов. Я считаю его наизлежим моим врагом. Враг христианина номер три – это наша плоть. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то жив будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Почему плоть – это наш наизлейший враг? Ответ прост. Потому что мы с ним сталкиваемся каждый день. От родственников мы можем убежать. Дьявол также может убежать, если мы проявим твердую веру. Но от своей плоти убежать мы не можем. Все бы ничего, но наша плоть пропитана грехом, и каждый пастор борется с гордостью, каждый христианин борется с гордостью. Все мы боремся с тщеславием, молодым христианам особенно сложно, у некоторых гормон зашкаливает, у других проблема с финансами. Эта плоть, пропитанная грехом, приклеена к нашему духу, а этот наш дух, эта душа хочет вознестись к Богу. Решение есть. И апостол Павел в этом отношении категоричен. Итак, умертвите земные члены ваши. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу и так далее. Кто-то скажет, легко сказать, но это не как с родственниками. От родственников можно убежать за несколько тысяч километров, а от плоти своей ты никак не убежишь. Бедный я человек. Кто меня избавит от всего тела смерти, говорит апостол Павел. Очень, кстати, интересно, Джон МакАртур делает примечание в отношении этого стиха. Опять же, мы не знаем, насколько это правда, но как иллюстрация к нашей теме будет очень даже кстати. Послушать, что он говорит. Есть сведения о том, что около Тарса было племя, у которого имелась традиция привязывать тело убитого к его убийце. Разложение трупа постепенно переходило на здоровое тело, и в этом заключалась казнь. Возможно, именно этот образ имел в виду Павел. То же самое делают и грехи в нашей жизни. Они нас отравляют, они нас убивают. Поэтому свое греховное тело нужно знать. Каждый человек склонен к чему-то греховному. Кто-то к деньгам, кто-то к славе, кто-то к власти, кто-то к блуду. Каково же решение? Мне очень хочется сказать дисциплина, дисциплина и снова дисциплина. Но как бы мне этого не хотелось, своими силами и своей только дисциплиной мы не справимся. Здесь есть интересный момент. Чем ближе человек к Богу, тем легче ему сражаться с грехами. Чем легче человек несет крест. Потому что чем ближе мы к Богу, грехи наши, они буквально сгорают в присутствии Бога. Чем больше мы наполняемся его присутствием, тем тяжелее нашим грехам. Они не могут вынести Божью святость, поэтому они уходят прочь. Поэтому приближаемся к Богу. Порабощаем наши тела, как говорил апостол Павел, и стремимся вверх к Богу, к Его присутствию. Божьей вам победы и дисциплины в благодати Божией. Аминь.